Друзья, привет! С вами магазин 812 фото и сегодня у нас на обзоре новинка от компании Holy Land Mars X. Компания Holy Land известна нам по HDMI-трансмиттерам. Это такие специальные устройства, которые передают наши с вами видео по воздуху на расстояние до примерно 100 метров. Сначала у нас в магазине появился Mars 300, он прекрасно справлялся со своей задачей передачи HDMI сигнала до 100 метров. Затем у нас появилась версия Mars 400, которая помимо того, что умеет передавать HDMI сигнал, есть также версия, которая есть с портами SDI и умеет передавать SDI сигнал на расстояние, а также научилась передавать сигнал еще и на мобильные устройства но если вам нужна передача всего лишь на мобильное устройство, вам не обязательно теперь покупать версию Mars 400. Вы теперь можете купить Mars X. Mars X специально был сделан исключительно для передачи на мобильные устройства. В нем есть только вход под HDMI, у него есть только один передатчик, две встроенные антенки, встроенный аккумулятор и передача на мобильные устройства. Как вы видите по коробочке Тучка эта очень компактная и очень полезная. А самое главное, она еще и дешевле. Итак, смотрим, что в упаковке. А в упаковке у нас непосредственно сам блочок. Выполнен он из металла. У него два отверстия четверть дюйма для крепления. Снизу и сбоку. Вход под USB Type-C для зарядки. Вход для HDMI для вашего изображения. И порт microUSB для перепрошивки. У него встроенные две антенны и небольшой экранчик, по которому мы узнаем о степени заряда аккумулятора и статусе передачи. Весит он всего лишь 112 грамм, а это значит, что веса в вашей камере он практически не добавит. В комплекте с ним идет вот такой вот миленький чехольчик, кабель Type-C для зарядки и прямое крепление в башмак который у нас на сайте называется еще и HS1 его можете купить, кстати, отдельно у нас он давно и пользуется спросом как и в старших моделях проводами HDMI нас баловать с вами не стало поэтому покупайте их отдельно для вашей камеры не забывайте, что в каждой камере может быть разные HDMI-выходы так, например, в большинстве беззеркалках это micro HDMI в большинстве зеркалок это mini HDMI а некоторые компании в больших, например, камерах ставят полноценный HDMI-выход. Или, например, как это сделала компания Panasonic в камерах GH5, GH5S. Они также, несмотря на то, что это относительно компактная беззеркалка, поставили полноразмерный HDMI. Поэтому, в зависимости от того, какой вам нужен, обязательно докупите его дополнительно. В отличие от старших собратьев, мы избавились от большого количества дополнительных аксессуаров, которые необходимо докупать. Так, например, нам всего лишь нужно докупить hdmi кабель аккумуляторы нам докупать уже не нужно для этих аккумуляторов зарядки докупать уже тоже не нужно А раньше их нужно было две штуки в передатчик и в приемник либо кто-то из этих мог питаться от сети сейчас все максимально просто одна кнопка включения один экранчик минимум портов все встроенное все аккуратненько все легкое такая малышка может передавать сигнал одновременно до трех устройств. Это могут быть как устройства от компании Apple, так и устройства на Android. К сожалению, встроенного аккумулятора хватает не на очень большое количество времени, примерно чуть больше часа. Но радует то, что вы всегда через кабель Type-C можете подключить его к пауэрбанку, либо к розетке, и работать он будет очень долго. Время полной зарядки 2,5 часа. Поставить его можно в башмак. Для этого предусмотрено расположение Вертикальная, поднимаем антенки, либо горизонтальная. Что приятно, отверстие расположено таким образом, что мешать вашему просмотру в наглазник ничего не будет. Выглядит все довольно аккуратно, эстетично и абсолютно не добавляет веса и совсем чуть-чуть добавляет габаритов. Итак, давайте поставим трансмиттер на камеру и откроем уже передачу на приложении и посмотрим, что же может нам дать это приложение. Скачиваем приложение HolyView. Для этого вы можете отсканировать QR-код в инструкции, либо можете просто через поиск в магазине приложений найти это приложение и скачать его. Дальше, как в большинстве приложений, мы в основном выбираем, к чему будем подсоединяться. На первом месте стоит Mars X и дальше две версии Mars 400. Нам нужен, естественно, Mars X. Для подключения необходимо будет в настройках телефона подключиться к Wi-Fi-сети, которую создал наш трансмиттер. Стандартным паролем будет от единицы до 8, но после первого подключения в настройках вы можете всегда это поменять. Итак, сразу же нас встречает картинка. Задержка здесь примерно 1 десятая секунды. Задержка может возрастать в зависимости от того, Какого разрешения и качества передает трансмиттер, это Full HD 25 кадров, либо это меньше. Если меньше, задержка, соответственно, будет короче. Также повлиять на задержку может расстояние от трансмиттера до вашего принимающего устройства. Итак, сейчас вы видите то, что у меня происходит на экране. Помимо того, что справа я могу нажать и сделать фотографию и начать записать видео, интересно, что видео пишется без всей этой дополнительные, которые вокруг идут, настройки, а исключительно видеосигнал по центру. Не знаю, как он так это делает, но он так делает. Помимо этого у нас есть куча дополнительных настроек снизу. Это бейформа, гистограмма, фокус пикинг, зебра. Можно выставить разного рода каше. Увеличение один к одному. Одно из моих самых любимых это full colors. Разного рода монохромные режимы. И даже 3D латы. Каждый из этих можно настроить. Если долго подержать, то можно управлять степенью той или иной настройки. Так, например, каше. Смотрите, сколько выбора. Поставим 2.39. Дальше у нас будут белые рамки будет полностью черная и раздвинем его по ширине сигнала вот получается у меня каше 239 я могу сразу же видеть что я пишу отключим увеличение 1 к 1 большое окошко я могу его даже двигать для того чтобы правильно выставить например фокус либо проверить фокус или все Colors, 3 долаты Проверим, что у нас есть. Есть разного селок, Sony, SLOC, Sony. И также можно добавлять и новые 3 d Очень удобно. И таким образом, получается, что помимо про передачи HDMI сигнала, мы с вами получаем еще и большое количество вспомогательных настроек. Например, форма вот или гистограммы. -а. Все это может быть очень полезно при формировании именно вашего кадра, в вашей съемке. Помимо того, что теперь в режиме реального времени я могу просматривать сам себя, например, результат, что я снимаю, также это можно отдать клиенту, либо заказчику, либо режиссеру, для того, чтобы они также в режиме реального времени с его устройства просматривали, что вы снимаете. Да, сейчас я смотрю на маленьком смартфоне, но вы всегда можете взять, например, планшет, 7-дюймовый, 10-дюймовый и очень комфортно на большом экране с большим разрешением смотреть то, то, что снимается прямо сейчас. Помимо того, что передается только картинка, наш смартфон с вами превращается в полноценный, в полноценный операторский монитор, потому что это приложение добавляет нам дополнительные функции и буквально за относительно небольшую сумму для таких устройств мой смартфон превращается в полноценный монитор для оператора. И эти дополнительные функции очень сильно облегчают мне задачу как, например, оператору самого себя. Потому что я могу посмотреть фокус, я могу выставить фокус пикинг, я могу посмотреть зебру для того, чтобы у меня никакие цвета не выбивались. Я могу включить false colors, я могу включить гистограмму, я могу включить waveform для того, чтобы правильно выставить мою экспозицию. Если я снимаю в логарифмическом режиме, то я могу сразу накинуть 3D LAT и посмотреть, как же будет выглядеть мой кадр после наложения LAT в нормальный режим. И могу выставить кошель, если потом я буду изменять соотношение сторон моей видеозаписи. Все то же самое можно получить одновременно на три устройства. Это более чем достаточно для полноценной работы. Ну что ж, не знаю, что еще вам про эту прекрасную вещь и рассказать. Стоит она относительно недорого для подобного класса вещей, особенно учитывая ее качество сборки и качество сигнала и дополнительные функции, которые она предоставляет ни с какими китайскими аналогами. Это, к счастью, ни в какие сравнения не идет. Сильно лучше. Подключается все довольно просто. Работает стабильно. Работает она на дистанции до 100 метров в этом сомневаться абсолютно не стоит поскольку предыдущие модели нам это прекрасно доказали естественно такие расстояния это при условии прямой видимости и отсутствие шумов на выбранном канале кстати каналы можно выбрать также через приложение от 1 до 9 вам показывается графиком какие каналы насколько сильно загружены и вы можете выбрать оптимальный задержка составляет 70 миллисекунд, иногда чуть больше. Она, естественно, немножко ощутима, но она абсолютно минимальна. А для человека, который смотрит исключительно в экран и не сравнивает это с, в режиме реального времени с тем, что происходит, он, естественно, этого вообще не заметит. Также идет передача звука, то есть можно сидеть в наушниках и комфортно слушать звук также с камеры. Единственное, если вы оператор и у вас работает какой-нибудь встроенный звук на камере, то учитывайте, если у вас сидит клиент и слушает тоже вашу запись, старайтесь контролировать то, что вы говорите за камерой, потому что это будут слышать и они. Вот такой вот коротенький обзор у нас получился. Придираться здесь сложно к чему-либо, потому что здесь все максимально просто и все максимально правильно работает. А с вами был магазин 812фото, не забывайте подписываться на наши соцсети, подписывайтесь и смотрите нас на ютубе, заходите к нам в гости, а я с вами прощаюсь, счастливо!